Вот. Напишите, понятно ли вам по базовым принципам. Мы идем дальше. Вот Каковы типичные ошибки начинающих? Вы игнорируете простые упражнения. Вот те упражнения, которые я вам дала, делайте, пожалуйста, их. Начинающие сразу хотят петь громко. Не надо. Ребят, правда. Вот Будьте в этом плане очень, скажем так, осторожны. Потому что если вы сразу начнете громко петь, то вы можете сорвать себе голос, вы можете повредить себе связки. И лучше петь от этого вы точно не станете. Опять-таки, есть такая особенность сильно вперед направить звук. Это сразу вы садитесь на связки. Вы берете слишком сложные песни, которые ну вот, начинающим точно петь не нужно. Вы занимаетесь по видеоурокам разных педагогов, у вас вот каша получается. И еще у начинающих такая особенность сразу вот два часа заниматься к ряду, да, что потом болело горло. Сколько осталось до завершения вебинара, вы знаете, мне кажется, уже не очень долго. Мы уже движемся к финалу. Вот основную часть я вам по упражнениям дала. Сейчас расскажу, как бонусы заполучить, а вы пока готовьте ваши вопросы. Если я вообще боюсь петь, как я могу петь громко, но вы боитесь, а есть те, кто не боятся, понимаете, поэтому тут такой момент. И да, вот, завершение вебинара, у меня есть отличное решение ваших проблем, вот всех этих проблем. Смотрите, что у меня есть, у меня есть видеокурс «Новичок. Голос. Слух. Ритм». Этот курс для тех, кто... То ну, практически вот, никогда не занимался вокалом, и вы только вступаете вообще на вокальный путь, на вокальное поприще. Здесь мы занимаемся возрождением природного голоса, дыханием, слухом и, конечно же, ритмом. Смотрите, в этом курсе у вас будет 15 видеоуроков. 15 видеоуроков. Он включает всего 79 обучающих видео. Это 7,5 часов, только вдумайтесь, 7,5 часов полезно. Без всякой рекламы. Почему 15 видеоуроков и 7 из 9 обучающих видео? Потому что в каждом уроке у вас будет упражнение на дыхание, одно, 2, возможно 3. У вас будет распевка для тренировки музыкального слуха, упражнение на чувство ритма. И упражнения на возрождение природного голоса. Возможно, одно, два, три. В разных уроках по-разному. Вы идете по четкой программе. То есть вам не нужно думать, что вам сделать сегодня, завтра, послезавтра. Вы открыли первый урок, вы проработали упражнения. Я рассказываю максимально подробно в деталях. Не было еще ни одного человека, который бы не понял то, что я объясняю. То, что я объясняю. Соответственно, вы сделали первый урок, отработали, потом еще 3-4 дня отрабатываете эти упражнения, идете к следующему уроку. Его отработали к следующему. И вот так постепенно вы наращиваете, скажем так, вокальную массу, осваиваете новый материал. Этот курс подойдет для тех, у кого есть проблемы с музыкальным слухом. Вот он будет идеальным. Он будет идеален. Но и те распевки, которые есть в этом курсе, они будут очень хороши вообще для всех, кто занимается вокалом. В принципе, даже если у вас хороший слух, еще раз пройтись по интервалам и так далее, это будет очень полезно. Я хочу петь, но боюсь на этот вопросик есть курс. Да, вам нужен курс «Успешный вокалист». Те, кто у меня сейчас находится в вебинарной комнате, у вас под презентацией есть кнопки на курс «Новичок» и на 5 курсов. Сейчас объясню, почему так. Вот те, кто покупают до конца вебинара курс «Новичок», получают бонусом от меня чек-лист простых песен. И возможность задавать вопросы в течение недели после вебинара по песням, по курсам и так далее. И также вы сможете задавать вопросы в чате, там в курсе. Я буду вам отвечать. Смотрите. Пройдя этот курс, вы научитесь правильно дышать, петь на опоре, возродите природный голос, разовьете музыкальный слух, улучшите чувство ритма, научитесь управлять своим голосом, сделайте его сильным, красивым, таким благозвучным и начнете, конечно же, петь простые песни. Вот такие результаты вы получите, пройдя этот курс. Пройдя этот курс. И сегодня, вот если вы покупаете по моим ссылкам, у вас будет цена от 990 рублей. Почему так? Этот курс размещен на платформе Udemy, и Udemy буквально формирует цену для каждого конкретного отдельного человечка. Важно, если вы покупаете, вы заходите и сразу покупаете, потому что бывает так, что человек перезаходит потом, оставляет на попозже покупку, и скидка улетает. И я ничего с этим не могу сделать, ребят. То есть... Здесь уже вопросы только к Юдеми, поэтому если вы хотите купить, вы можете зайти, просмотреть всю программу, вам доступен к просмотру учебный план. Несколько уроков вы можете посмотреть бесплатно, но сразу покупать, чтобы потом не было вопросов, куда исчезла скидка. Я сама ее не убираю. И еще момент по покупкам курсов. Вы оставляете свой e-mail при регистрации, пишите пароль, запомните их. Потому что был случай, когда человек мне пишет, а я забыл, на какой e-mail я зарегистрировался. И я тоже в этом плане ничем не могу, к сожалению, помочь. Да? Потому что не имею доступ вот к этой технической части, я не вижу e-mail своих студентов на этом ресурсе. Итак, вы записали e-mail свой при регистрации, вы записали пароль, запомнили, оплатили. Юдеми не принимает карты МИР. Поэтому, соответственно, вам нужно либо виза, MasterCard, PayPal, Яндекс Деньги, по-моему, Киви они принимают, вот такие варианты. Вы оплатили все, и дальше вы уже заходите в свой личный кабинет студента, там у вас будет сразу же доступ к курсу. И моя миссия сделать обучение доступным для каждого, поэтому цены более чем демократичны. И вот как вы считаете? Насколько дорого или дешево стоит мой курс? Насколько вам посильна такая цена? Да, там тысяча рублей, тысяча триста рублей. Я специально сделала такую возможность для вас покупать курсы со скидкой в 90%, потому что хочу действительно сделать обучение доступным для каждого, чтобы у вас не было отговорки, ой, я хочу петь, но у меня нет денег купить курс там за 15 тысяч, ну вот у меня денег нет. Всякие бывают жизненные ситуации, но найти тысячу рублей, я считаю, может каждый, даже школьник, можно пойти просто заработать эти деньги. Напишите в чат ваше мнение, мне это будет очень интересно. Смотрите, на курсе уже около 230 студентов, вот такие отзывы пишут, были проблемы с бронхами, поэтому думала, что ничего с пением не получится. Но проходя уроки, чувствую себя увереннее, голос звучит лучше при пении по жизни даже. Вы можете зайти, тоже посмотреть, соответственно, отзывы честные отзывы на самом Юдеме. Очень советую, многое тут мне уже знакомо, но очень радует наличие минусовок. Это, минусовок. это пишет, кстати, педагог по вокалу. Так как я часто даю ученикам распевки, надо отрабатывать. Спасибо, Аня, прекрасно все объясняет. То есть вот, пожалуйста, педагог по вокалу оставил прекрасный отзыв. Вы распевки там можете все скачать себе на компьютер и потом заниматься. Смотрите подробнее о курсе. Просмотр курса у вас возможен с телефона, планшета, компьютера. Там э, можно как-то прям, вы знаете, к телевизору даже подключить. Доступ у вас будет навсегда. Вот, вы знаете, мне раздражают сейчас эти, э, скажем так, преподаватели инстаграмные, назовем их так, потому что покупаешь курс, а по сути покупаешь доступ к материалам, допустим, на два месяца, на неделю, там, на три месяца. То есть все продают доступ к курсу, да, Пишут, что вы приобретаете курс, но по факту это доступ. Я считаю, что если вы заплатили, у вас должен материал остаться навсегда, чтобы вы могли всегда к нему вернуться. Смотрите, вот вопрос, где найти ссылку за 990 только 1200, значит сегодня значит, такая цена. Значит, сегодня, вот в этом месяце они дают такую цену. Дешевле не будет. Берите за 1290, я думаю, разница небольшая, да, потому что я написала от 990. То есть, бывают какие-то вот у них распродажи, поэтому... «Цена хорошая, но я ее не осилю, так как еще школьница, а денег нет, работать не возьмут. Но я рада, что такая приятная цена, многим поможет это хорошо. Работать можно по интернету и вообще не указывать свой возраст. Это отговорка. Значит, не настолько сильно, вы хотите научиться петь. Вот и все. Так, значит, доступ у вас будет навсегда. После того, как вы пройдете курс, вам выдадут сертификат международного образца. Площадка-то международная, поэтому у вас даже будет сертификат о том, что вы этот курс прошли». Вы получите вокальный фундамент, да, уже про это говорили, начнете петь песни и посмотрите, стоимость урока у вас будет ну, в районе 66 рублей, то есть меньше 100 рублей стоимость урока. Что можно купить сейчас в магазине на 100 рублей? Ну, какой-то один товар, может быть максимум два каких-то дешевых товара. Сколько еще будет скидка 90%? Ребят, скорее всего, но... Она держится, может быть, дня два, три или даже несколько часов. Вы когда заходите туда, вам сам сайт пишет, он всем пишет по-разному. Вот правда, мы уже смотрели тоже с учениками. Вот, поэтому, ребят, правда, если хотите брать, вот берите здесь и сейчас. Плюс, если вы берете этот курс «Новичок до конца вебинара», от меня получаете чек-лист простых песен в подарок. Вам не нужно будет думать, мучиться, вот какую вам лучше выбрать песню. Чтобы чек-лист получить, ВКонтакте мне напишите. Наберите там Анна Камлевская и напишите, я вам его отправлю. То есть автоматически вам ничего не придет.